Вот мы можем провести простой опыт. Ну, условно говоря, борьба на руках. Давайте. И посмотрим. Вообще, как работает транспрактика. Поставьте руки. Та так, как тебе комфортно, удобно, чтобы тебе было комфортно и удобно. Да. Давай и делаем запись. По команде медленно, не резко, как а медленно. Давайте, кто кого переводит. Давайте. Хотя, на деле, правильно, деле, а внимание, -а. посмотри на нее, смотри на нее, и посмотри на него, ну как? Тяжело. Очень тяжело. Ну да. Ну он скажет, что ты всем уперся. Ну можно. Да. Это условно… Он... Бы, как... Да, всем телом надо было наваливать, чтобы от нее да. что-то добиться. Понимаете, мы только запустили, только-только запустили «Трансатлетик» программу. Буквально только-только. Прошло-то всего несколько дней. Или там неделя прошла. Да? И вот я Татьяну вчера прошу, чтобы она посмотрела, как ее силовые, силовое восприятие изменилось. Она говорит, ну я что-то так поделаю, что изменения есть. Осталось, что у меня сила изменилась. Не могу сказать. Таня, у тебя сила изменилась. А сейчас давайте так, обычное внимание. Татьяна, давай обычное твое внимание, обычное, которое принято, это самое да, по человечеству. Да, обычное внимание. Да, да. Ты очень же медленно. Давайте. Легко? Да. Вот чувствуется, что это самое, другое тело. это другое тело. Оно как будто трясется, как Да.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 Да, да, да, да, да, да, Положи, да, да, ну, вот, да, вторая рука, вот так положи, да, вот, ну вот ты можешь этим даже, как тебе удобно, вот. и начинай продавливать, дай не бойся, дай не бойся, то продолжай давить, еще сильнее, сильнее, дай тебя пальцами начинай двигать, ну, вот, посмотри это самое, это, как она выглядит, нормально? То есть видно, да, что внешность чуть-чуть, да, изменилась. Да, ты не бойся. Ты да, не бойся. Да, да, да, Это вполне достаточно, есть человек выглядит вполне вменяемо, владеет своей рукой, она может разговаривать, объяснять и показывать даже в том, что же с ней происходит, рассказать, что у нее внутри происходит. Это вполне достаточно. Ну, жалко, он это самое на лице не показывает, мути, да, <свят> да, чтобы это было более эмоционально. Ну, убедился, да, можно встать. И просто встать, вот так, мне рядом с ним встать. Да? Чтобы было видно, да, что это молодой человек, физически достаточно неплохо развитый, да, широкоплечий, высокий, да. И Татьяна Владимировна, я потом ее не буду говорить, вот, но взрослый. Вырослая женщина. Вот. Вот. То есть мы сейчас посмотрели два приема. Один восточный, другой европейский. И сравнили молодого мужчину и женщину поменьше ростом и, фи и физически реально намного слабее. Но как оказалось, она в этих двух приемах достаточно устойчивая. Посмотрите, у нее очень спокойное выражение лица. И главное, что ее рука пластична. Мы знаем, что текст связан с мозгом. И она связана не просто с мозгом, а с памятью. Самых главных проблем хора, в распространении практики хора люди не совсем понимают, в общем-то, чем отличается просто оздоровительная практика хора от всех иных, которые существуют не только в Европе, не только в России, не только в менталитете европейского восприятия, а вообще во всем мире. То есть наша практика отличается от всего того, что есть. И уже проведено больше 10 лет э, опытной работы. Вот. На, накоплено уже достаточно материалов э, для того, чтобы можно было говорить об этом и так далее. И так далее. Татьяна Владимировна специально поступила в институт. Вот. Почему? Потому что это требует э, научного обоснования. Понятно, в европейской спортивной медицине, или оздоровительной медицине, или лечебной гимнастике. Вот. Так, чтобы это было доказательно и понятно. Вот. С какими проблемами мы столкнулись за больше, чем за 10 лет. А в целом даже за 30 лет. Когда я вел динамические практики, Люди находились в поле моего трансвоздействия. То есть они плыли там, в трансе, повторялись за мной и обучались э, тому, тому, или в той форме, точнее, да, которая принят у детей и в животном мире, куда попал, тому и подражаешь. То есть это состояние маугли, когда ты перенимаешь некий навык, это природная форма обучения. И если если животные лишат такого навыка, прием передачи, или подсаживать его к другим видам животных, то он становится, то это превращается в состояние мауви. То есть барашек ведет себя как собака, если вырастает среди собак. Он дружит с собаками, он охраняет стадо овец вместе с собаками. И уверена, что она не овца, а собака. И собаки ее принимают, потому что она вписалась, условно говоря, в их религиозную систему восприятия мира. У них конфессия такая в животном мире. То есть, какую конфессию ты входишь, ты домой подражаешь. Это природные религии. Я об этом говорю специально, потому что среди человечества точно так же религия работает. Ее, конечно, они не говорят вот так, как я говорю в природе это вот так, форма передачи навыков, обучения и так, далее, и так далее. Но те, кто работают с природой, я имею в виду людей с научного мира, они прекрасно понимают, что это один в один повторение приемов, которые заложены в природе. Или находится находятся на инстинкте человека. И ребенок, естественно, повторяет за за взрослыми, входит в ту традицию, в которую он входит. Но если его оттуда достать и перевести в другую, он будет мучиться. Но если он рожден и его перевели в другую традицию, он примет тот навык, который ему передадут взрослые. Даже если это будет э, самое, если он попадет в свою обезьян или волков, или собак, то есть ребенок обучается по природе точно так же, как и принято в мире животных, в природе. Все остальное за ненадобностью, там, в мозгах просто отключается. Это, лишь, условно говоря, это лишний некий хлам Там, в головном компьютере. Зачем таскать себе то, что не нужно, и через какое-то время ребенок становится необучаемым, то есть он принял условия или правила сообщества, поведенческого сообщества. Это означает, что движение вперед, развитие вперед у человечества остановлено. И в основании этой остановки, в общем-то, традиции. Традиции, которые помогали нам выживать. Традиции, которые, в общем-то, через боль, кровь, невероятное количество человеческих жертв и жертв самой природе, нанесенные ей вреда и ущерба, вышло на тот уровень цивилизации, на который вышло. А что дальше? А дальше мы можем уже об этом обсуждать. Итого. Возвращаясь к практике хора. В чем ее различие? Это до этого была подготовительная, интеллектуальная, ментальная форма, чтобы у вас появился некий э, взгляд сверху. Что существует уже поведенчество, и на этом, с этим поведенчеством связаны практики. Как бы эти практики не развивали, они связаны с поведенчеством. Таким образом, поведенчество останавливает. Или Магули человечески создан, и он не может дальше развиваться в силу того, что он прилеплен к той ментальной, традиционной реальности, которой, в которой он вырос. То есть он магули. Развитие остановлено. А сейчас. Простые понимания, чем отличается хора, допустим, от европейского понимания медицинское здоровье, спортивное здоровье, медицинско-спортивное здоровье и так далее, и так далее. И какими понятиями они оперируют. То есть есть некая возрастная градация и между ними, ну будем говорить, минусовая точка, нижняя точка и верхняя точка здоровья. То есть самочувствие, выносливость, активность тела, внимание. То есть это все суммируется, человеку говорят, допустим, он соответствует пятилетнему возрасту, трехлетнему возрасту, 15-летнему возрасту, 25-летнему возрасту, а вот уже 60, а вот уже 75. То есть он соответствует тем возрастным данным, которые медицина говорит, да, это соответствует. Понимаете, да? И получается, что вы видите медицинские правила вот в этой системе координат. Как должно выглядеть здоровье человека? Вот на шкале. Нижняя точка и верхняя точка. Нижняя и верхняя, так покажу. В соответствии с возрастом. Это такое, знаете, x, y. Просто вот можно э -э, нарисовать эту картинку увидеть четко, что это нарисовано. Программы Левоз ВОЗ, миндравыми ли, мировыми, но все втянуты в эту игру, бизнес, аптеки, политика, выборы, понимаете, каждый предлагает эту самую новую систему оздоровления, здравоохранения и так далее, и так далее, удлиняем жизнь, удлиняем жизнь, вот 80 лет, да он соответствует понятиям своего возраста, ну и что, что плохо, не очень хорошо соображает. Ну и что, что он не очень, не, ну будем говорить, не трудоспособен, как 35-летний. Мы что-нибудь придумаем, зачепуем ему в голову или лекарствами подкачаем в итоге. Главное удлинить жизнь, а в принципе за всем этим стоит простая вещь. Дорваться до власти. Это игра уже с людьми. Перетянуть их на свою сторону. Понимаете, я в данном случае говорю, как бы... Ну, Я нахожусь как бы на морально неправильной стороне, а сейчас я буду защищать свою моральную сторону. Вот в природе построено все по-другому. Если концентрация внимания в природе у любого живых существ заходит ниже какой-то планки, все. Это животное погибнет, оно не способно уже охотиться, не такое ловкое, может поедать только объекты. Тоже способ выживания, понимаете? Или же его самого съедят. Или же он будет изгнан из стаи. Потому что он ну, просто объедает и все. Мешает. Вот природе мораль вот такая. То есть развитие жизни природе построено вот по такому жесткому, неприличному для человека отбора. То есть мораль природы и мораль человечества. Человечество или человечности не совсем совпадают. Вот, ну два слова еще добавлю о морали человечности. Эта человечность с людьми такое, что просто страшно, страшно об этом даже говорить. И всегда это самое под флагом или под знаменем человечности уничтожались тысячи, десятки, сотни, миллионы, десятками миллионов. Человек найдет в себе оправдание. Обязательно. И найдет его в традициях. За всем этим стоят некие религиозные, необходимые, которые были необходимы там тысячи лет назад. Понимаете? И совершенно опасно для сегодняшнего дня. Там много хорошего. Ну, давайте вспомним заповеди Моисея. Там все начинается с утрашения. Вы прочитайте. Их обычно обходят почему-то, их не обсуждают, их боятся обсуждать, они их боятся говорить. Там ненависть откровенная к всем инакомыслящим, там уже заложены все формы ненависти к инакомыслящим. И далее, естественно, будут появляться измы. Совсем вытекающий. Расовые и прочее. Вот что случилось. То есть психологическое здоровье, как таковое человечности, оно больное. Понимание природного здоровья и медицинского здоровья, принятого у человека, не совмещается. Их даже не пытаются рассматривать. Их даже не пытаются притягивать друг к другу. Чтобы сказать, слушайте, в природе вот так. То есть концентрация внимания, неотделимая от концентрации тела, понимаете, является фактором, самым главным природным фактором здоровья. Где единство концентрации внимания или того, что называется ум, и пластичности тела является главным гарантом развития природы. Тут чего в человечестве уже нет.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 Что случилось? Все чувства, которые есть у человека, или вообще у любого живого существа в этой Земле, они рождены из гравитационного чувства, из гравитационного баланса и равновесия в пространстве. Понимаете, вот первичные, самые простые, они ориентируются в пространстве, и рождены в пространстве, гравитацией. гравитации. То есть это их первичные чувства. Далее, тепло, холод. Раздражение химические и прочее, и прочее, и жизнь начинает развиваться, и чувства тоже начинают возрастать, повышать свой, свой качественный уровень. И далее еще раз разделение. Кто-то лучше видит, кто-то лучше слышит, кто-то нюх более высокий и так далее, и так далее. И над всей этой пирамидой, посмотрите, качественного внимания. Нюхли, глазли, ухали, все одно. Понимаете? Внимание, внимание всем телом. Когда все тело собирается для того, чтобы или слышать, или нюхать, или смотреть. То есть все тело втягивается в этот процесс. У человека этого нет. Он потерял главное, гравитационное чувство баланса равновесия. Не спортивный баланс равновесия, а гравитационный баланс равновесия. И это совершенно уже другое. Восприятие мира. То есть это чувство у человека напрочь убито цивилизацией. Не потому, что цивилизации это было не нужно, а потому что среди, среди подобных, себе подобных выбирался наилучшие вариант выживания. борьбы за пространство, борьбы среди других видов и так далее, и так далее. То есть животный принцип захвата территории. Распространение себя. Он работал по полной программе в человечестве, он и сейчас так работает. Что для животного, что для человека, своя святая земля, она никуда не исчезла из нас. И эти древние принципы в нас сидят и через них моделируют умы. То есть, моделируя умы, вынуждены уходить от, от понятия природное здоровье, Потому что тут несколько другой религиозный взгляд, совершенно другая философия и совершенно другая медицина, и совершенно другая наука, требующая другого типа внимания, гравитационного, которого у человека уже нет. Это не значит, что он исчезло из с концами. Нет, где-то там, в глубинах еще осталось, но надо каким-то образом это вернуть, возбудить, пробудить. А как это сделать? И возвращаясь к практике. Я вначале вел динамические практики, и у меня все легко получалось. Можно посмотреть, поднять. Хоть и не очень качественного, но документальной съемки. Как происходит работа? Прямо с ходу, Без разделения. Вот это А, вот это Б, это вот В. Нет. Многое двигает танц. То есть ускоренный восприятие внимания. Понимаете, ускоренный тип развития. И, естественно, люди втягивались в это, очень быстро развивались. Какая проблема возникла? Я думаю, вначале легко и легко. Что хочу сказать еще? Я до этого не работал с группами людей, а, я бы сказал так, консультировал отдельных лиц, которые, ну, дорывались до меня. А в силу того, что союз развалился, и я оказался на чужбине, в общем-то, надо было выживать. И вот я занимаюсь группой людей, и мне кажется, все нормально. То есть у них все хорошо работает, все получается. Значит, значит, у них есть способности, есть способности принимать, но гравитационного чувства восприятия нет. В моем транспространстве оно возникает, потом они включают свой опять-таки ум или тип внимания, который им как маугли человеку уже наложили, он пытается размышлять и объяснять на том интеллект, понимание, которое у него сложилось в той традиции, в которой он находится. Его внимание из транса смещается обратно в эту же зону, с которой связано его собственное тело, где гравитационные чувства баланса равновесия отсутствует. То есть мне потребовалось время. Буквально несколько лет после чего я понял, что с людьми выращенными как Маугали, я ничего сделать не смогу. Понимаете, это не та традиция. На Ближнем Востоке или в Азиатском Востоке было бы проще. Потому что на Ближнем Востоке просто подчиняются старшим и следуют его указаниям. А на Азиатском Востоке это их традиция, это их культура. Вот в чем дело. И для Индии, и для Китая и похожих ментальностей, это их культура, это их традиция. То есть они готовы воспринимать такую форму обучения. А европейцы совершенно не готовы. Им нужна система. Транс как система они не понимают. После чего я прошел несколько этапов. Работу уже с другим качеством людей и в другой области. Условно обозначим ее оздоровительно-оздоровительно-спортивной. От обычного оздоровительного к оздоровительно-спортивному. На который у меня ушло больше чем 20 лет. Был запущен трек. Транстрек. Эта работа проходила в Америке, в Казахстане, в Москве. В Петербурге втянуты были тысячи людей, и мы не нашли ни одного человека, способного вести трек. Что я этим хочу сказать? Когда я говорю, медитация, пришедшая с Востока в Европу, это обман, я хочу, чтобы вы услышали и понимали, что найти человека невозможно. С вниманием, гравитационным типом внимания невозможно. И чтобы он там находился и пребывал, невозможно. не в поле специалиста, он там спокойно работает. Можно последить за треками. Он с удовольствием там работает и не устает. Но когда он оттуда выходит, он все равно начинает думать, в той модели, в, той, в тех парадигмах, которые ему уже забили в чувство, А гравитационное чувство убито. И таким образом он из трансгравитационного места пребывания выходит. Потому что ему нечем фиксировать. Такой тип внимания. Нечем. То есть он с нижнего яруса пытается объяснить верхний ярус. Там, где скорости другие, там, где все делается быстро, где пластика тела и цепкость внимания объединены в одно целое, как в внутреннем пространстве, так и во внешнем пространстве. Вот что значит баланс равновесия тела. Гравитационный баланс равновесия тела и связанный с ним неотделимый тип внимания. Гравитационный тип внимания. Соответственно, интеллект – это у человека тот уровень чувства, более высокий, как и слух, как и нюх, как и глаз. И таким образом он из трансгравитационного места пребывания выходит, потому что ему нечем фиксировать.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 в природе любой вид, опираясь на главное ухо, зрение или записи, при... вот, ощущения и чувства, осязание, тепловидение, ну и прочее, прочее, там их много, если я сейчас буду перечислять, мы очень сильно отклонимся. То есть интеллект для человека, это вершина над его базисом чувств, вершина. Он своим интеллектом не может пользоваться как чувством. То есть, чтобы им пользоваться, ведь наши чувства нам все время что-то напоминают. Интеллект как чувство тоже напоминает. Но если мы поднимаемся на транс уровень внимания, интеллект начинает доставать информацию очень быстро, не задумываясь, не думая, не размышляя. То есть следующий шаг человек. Транс-человек, он должен делать сознательно, опираясь на тот интеллект или на ту традицию, которую он получил. И от природы, и естественно, от наших пропредков, многобожников, понимаете, от наших отцов, единобожников, и того, и уже на другом уровне, понимать, что это всего лишь интеллектуально чувственное, духовное на информации о человечности и бесчеловечности, понимаете, чтобы перейти на еще один уровень, совершенно другой. Когда вся эта информация начинает работать, и ты об этом не задумываешься, не думаешь. Вообще-то это мечта Востока. Или мечта пророков. Так тоже можно сказать. Другой человек или человек, который смирился с тем, что он точно не небожитель, смирился. Понимаете? Смирился – это значит остановил свое «я» для следующего шага развития. Таким образом, транс-эволюция – это духовная форма развития, интеллектуальная форма развития, физическая форма развития для человека. Понимаете? Смирился – это значит, остановил свое «я» для следующего шага развития. Таким образом, транс-эволюция – это духовная Форма развития, интеллектуальная форма развития, физическая форма развития для человека. Возвращаясь к понятию здоровья, есть медицинское здоровье и есть природное здоровье, они не сходятся. Хора – это природная основа, природное здоровье, начиная с первой ступени. Выделить его гравитационный стержень и все построено вокруг этого стержня. И все строится вокруг гравитационного стержня. Не того стержня, а равновесия и баланса, который принят у человека, а гравитационного стержня. Чем он отличается? Вот здесь молодой юноша и куратор практики. Но ну, молодой юноша достаточно крепкий, а куратор практики с видом ну, не очень. Будем говорить так, да? Вот мы можем провести простой опыт. Ну, условно говоря, борьба на руках. И посмотрим. Вообще, как работает транспрактика. Поставьте руки. Да, так, Как тебе комфортно удобно, чтобы тебе было комфортно удобно. Да. Давай и делаем запись. По команде медленно не резко, как при а медленно давайте, кто кого переводит. Давайте. Татьяна, говорит, действуй правильно. Посмотри на нее. Смотри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 Да, по человечеству. Очень да. да. Очень так же медленно. Давайте. <смех> Легко? Да. Вот, чувствуется, что это самое это другое тело. Ты, ты, ну, да, я, это, я, это другое то, тело. Оно как будто трясется Да. То есть ты столкнулся не с монолитом каким-то, не с какой-то скалой, да, с которой надо бороться, а с чем-то иным.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 Вот, да, вторая рука, вот так положи, да, вот, ну, ты можешь этим даже, как тебе удобно, вот. и начинай продавливать. Дай, не бойся. Дай, не бойся. Ты продолжай давить, все сильнее, сильнее, давай тебя пальцами начинай двигать. Вот, посмотри это самое, -то. как она выглядит, нормально, то есть видно, да, что внешность чуть-чуть да изменилась. Дай, не бойся. Ты дай, не бойся. Да. Вот. Это вполне достаточно. То есть человек выглядит вполне вменяемо, владеть владеет своей рукой. Она может разговаривать, объяснять и показывать даже, то, что же с ней происходит. Рассказать, что у нее внутри происходит. Это вполне этого достаточно. Вот. Жалко, она на лице не показывает мути, чтобы было более эмоционально. Ну, убедился, да? Можно стать?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 То есть, все наше тело, все наши мышцы – это продолжение все того же мозга и памяти. И все наши чувства связаны на разных скоростях с памятью. У глаза одна скорость, у слуха другая скорость, у запаха, при восприятии запаха другая скорость. Восприятия. То есть, в нас несколько вне временных планов, которые соединены в одном мозге в нас несколько вне временных планов, которые соединены в одном мозге. Так вот транс ухитряется как бы стать над ними и двигать свое внимание в любом направлении, условно говоря, да, необходимой быстрой памяти а для того, чтобы там, где он профессионален, то есть получил свои навыки, научился охотиться, чтобы быстро, Мог свой навык перейти на другой уровень, на другую скорость восприятия и увеличить здоровье, возраст здоровья, не в медицинско принятом, понимаете, а так как принято в природе. свой навык перейти на другой уровень, на другую скорость восприятия и увеличить здоровье, возраст здоровья, не в медицинско принятом, понимаете, а так как принято природе. Но в природе трансом не владеют. Вот такая вот история. А человеческое психо – это следующая стадия. Это не просто душа, понимаете? Это око, которое видит себя и изнутри, и снаружи. И соединяется с этим миром, потому что он рожден с самого начала, пространстве и гравитации, и первое его восприятие ощущения тепло, холод, химические реакции и так далее, и так далее. То есть психу человека бесконечно, как Вселенная. Да, кстати, я говорю о следующем эволюционном видовом шаге. И, кстати говоря, вот с виду такие как бы Нелепые тесты, понятные и на Востоке, и тем, кто тренирует восточное единоборство, и тем, кто занимается европейским спортом. Что буквально несколько занятий. Внимание куратора с этим занятием еще раз трансформировалось. Это не приносит никакого вреда. Но можно ей задать вопрос, насколько она находится вне возраста, и знает ли она свой возраст в этот момент? У меня такие вопросы. Не ощущается возраст вообще. То есть это вневременное бытие, находящееся в линейном времени, вневременное восприятие мира, посмотрите, легко ложится с традицией интеллектуального восприятия линейного мира, времени. Я закончил, и подводя итоги. То есть на все это у меня ушло больше, чем 30 лет. Потому что кроме этих 30 лет, что я в контакте с людьми, я был еще в контакте, условно говоря, с самим собой. Или с теми, кто в этом смысле что-то. Ну, естественно, в первую очередь всеми, теми, кто меня породил в этом мире. Как бы вот такая история. То есть проведена большая работа. Куратор специально, Татьяна Владимировна специально, поступила в институт, получила образование, продолжает свое образование. Вот. То есть у нас скоплены большие данные. Это, в принципе, ее научная работа, которую она должна будет, естественно, сделать, пока данные еще купятся, но я заранее об этом говорю, чтобы четко и ясно обозначилось пространство умов. Есть медицинское понятие здоровья человека и есть природные понятия о здоровье и они никак не сходятся, ни в науке современного человека, ни в науке, которую когда-то мы отбросили и не смогли ее прочитать. Я не верю в медитацию, потому что медитация вне гравитационного восприятия, баланса и равновесия, это игры разума, это все та же медицинская сторона, того же самого менталитета. Когда я говорю «медитация», я подразумеваю, все-таки это транс-медитативное погружение, погружение, где интеллект работает, где размышления несколько другого класса. Именно транс-медитация. Это где-то вот в середине, между медицинским и природным. А транс-гравитационное гравитационные это уже научное, четкое и ясное. Мы порождение и рождены пространством гравитации. Мы сотканы из этого пространства. И эволюция не закончилась. Она продолжается. Мы порождение. И рождены пространством гравитации. Мы сотканы из этого пространства. И эволюция не закончилась. Она продолжается. К месту трансатлетизма небольшое дополнение. Мы в итоге нашли хотя бы одного человека. И это уже немало. Способного вести трансатлетическую программу. И она поддержана уже небольшой группой. Которая начинает как-то мыслить несколько другими категориями. Но очень сложно с ними говорить, потому что... Приведу пример из YouTube. Если барашек вырос среди собак, он ведет себя как собака. Понимаете? И если собака выросла среди барашков, она будет вести себя как барашек. И уже сложно объяснить собаке или барашку, что он несколько другое существо. Он будет пользоваться теми навыками, которые в нем есть. Если это будет принято, интеллект начал сделал первый шаг для того, чтобы убедиться, что он не окончательное решение в этом мире. Он всего лишь одно из чувств, и не более того. Есть другой интеллект более обширный, более громадный, обхватывающий собой всего человека и все, что окружает его. Трансгравитационный интеллект. Мы работаем вот с этим. Мы не телеска. Тело это всего лишь инструмент. И уже появляются люди, способные вести более серьезную программу. А об этом я говорю специально, чтобы они не свалились так, как это сделали в самом начале. Первые, кто пришел ко мне на занятия. Их ум вернул их в линейное время. В привычное время. Если человек родился барашком и попал в стаю собак, он будет вести себя как собака, и собака, родившаяся среди овец, ведет себя как овца. Когда человек родился среди людей, он ведет себя как человек. Но он не овца и не собака. У него есть возможность понять этот момент, что гравитационные чувства восприятия этого мира и себя напрочь убиты. Но он учить еще можно человека. Еще не все потеряно. Даже в этой глухоте если слепоте можно научить. Все. Я сказал.